Эй, hey, Йоу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ова Геймс. С вами, как всегда, я ваш Сантьяго, И сегодня я начинаю прохождение новой игры под названием Blackbug. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чай ⁇ тогда мы начинаем. Так, что кликаем э, новую игру, Выберите сложность. Сложность может быть изменена в любой момент в меню игры. Для тех, кто хочет погрузиться в мир игры, не испытывать сложности в сражениях. Давай знатку возьмем. Э, а колдунья, знатка. Знатки, ну это как Желание бы чуть выше, чем. Все это есть. О, вот она, история уже пошла. Расскажу случай один. Давно это было. До революции еще. Тут... Ну. От чердани неподалеку. Ага. Ага, я знаю. Ага, ага. Воспитывал сироту, как-то мужик один, знающий. Ага. Сироту. Ага. Егором звали. Ага. Ну, а она все не хотела колдуньей становиться. Замуж собиралась. За парня одного. Ага. Ага. Не помню, уж что там было. Да, покончил парень ты с собой. Ага. А, его а вот за оградкой он. А, церковной исхоронили. ага. А, а, а. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. А, ну а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. А, Решила вызволить душу его из пекла. А, а. а для того, надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть семь печатей за ним. Ой, ну это плохо, наверное. Ой, ну это, это вообще нехорошо. Это, ну, смотри, Сатана. А, ага, а. ага, а. А, а. А, а. а, а, банях, а, да а вот а, и отправилась, а, значит, а, Василиса а, на А, росты. а. Какая музычка, какой слушай, а, А Тут ряб-то какая рябь, ребит, а ребита. Как ребита. Чердынский уезд Пермской губернии 1879 год. Какая-то чаща леса. Какая-то далеко видна луна, какие-то скалы. Свет пробивается сквозь листья деревьев. И стоит простушка. Ох, ёх, ёх, ёх, ёх. Не спалась эта ноченька. Да не дремалась. А не спалась, да не дремалась, если сговорит. Ждала я тебя, ожидалась. Ждала, а, не Да не сел на лавочку, тесан. Да не сел на лавочку, тес. Ну и. А давай, может быть, вам это подкинем немножко звука, звук голоса, может быть, чутка вот так вот. Оп. А, может быть, так, да? Ну, согласись, будет поприятнее, наверное. слушать. Я не знаю, как там на записи будет, однако. Куда же ты собрался, а Да, От Нет, для тебя видно, ни входу, ни выходу. Мне так грустно за нее, сырой так я. Из под сырой земли матушки, да-да-да. Да, схоронила <свят любимого <свят> своего, схоронила, как бы. Схоронила. Ледняга, довольна. Верю помню, что ты говорил про это. Но другого нет. А Она сама собой р... разговаривает. Тебя Или с кем? Ты спи пока, а я скоро. Ага, соответственно что? Мы, я так понял, я лично понял, что она не верит в то, что он совершил суисайд в игре сам. Да, она думает, что это был какой-то коварный замысел, масонов и всего вот этого. Вот. Поэтому, что мы можем сделать? М на Ростань. Так, свечи. А зажжем свечи. Свечи зажжем. А протрем, наверное, что-то тут. А не на святой его... Не на святой земле его сохранили. Понял. Хорошо. В принципе, больше взаимодействовать здесь не Пойдем на Ростань. На Ростань пойдем. На Ростань. Опа. Побежали. А трава. Трава, Адамова голова. Эта трава помогает от легких ран, нужная вещь на любом пути, на любом пути чёрточка дороги. Вот так вот, вот так вот. Ну, собственно говоря, что, пойдем, пойдем по полюшку, полю, по полюшку, по полю. А, смотри, ка здесь вообще прям красиво все это про, ой, ой, ой, какая красота, все так как-то прорисовано так классно на ростань в поле. А давай ты в поле. Весна в этом году заладилась. А, поле мы можем только посмотреть, изучить. На Ростынь мы можем выйти непосредственно сами в своем теле, а, своими ногами. Соответственно, что мы вслед, а, вследствие чего и сделаем? Посмотрим. Пролог. Как в колдуны посвящают. Как в колдуны посвящают. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую ростань, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. А -а -а. Вот оно как. Ну давай, дед Егор, поведай нам свою историю, расскажи, что к чему. Ну где ты там, филяш -то? Полночь уж скоро. Вон к верстовому столбу сходи. Я там все для обряда подготовил. Свечи неси. Круг очертить время подошло. А что за обряд? А, я прослушал что-то, или здесь не было никакого обряда? А, голбцы. Давай посмотрим на голбцы. В общем, старые какие-то кресты давно видать народу тут. Давно видать народ тут схоронили. Вот. Oh? Ладно, а пойдем верстовой. к верстовой, к верстовой. Видать, это столб, который... вокруг которого должен произойти обряд. До черты не 16 верст. До Соликамска, 102 версты. Дона рыба 21 верста. Это указатель направления. движения свеч для обряда. Свеч мы подобрали. Старые наговоренные свечи Деда Егора позволяют чертить круги, защищающие от нечисти. От нечистого. Накладывает три в первом ходе. Хорошо. Хорошо или нехорошо? Потому что я слегка не недоразумева... недоз... недоразумеваю. Недор... Что за слово такое? Можно его. Научиться говорить э, Недоразумеваю Я в недоразумении Я в недоразумении, вот, куда мне двигаться дальше? Тут-то не пройти С дедом Егором поговорить или что? Да, дед Егор-то я уже... А, а, подожди, траву можно собрать Вот трава Адамова там что-то тамова Вот, так еще один такой же цветок вижу Он не нужен? Восстанавливает по 5 здоровья-то Это хорошо, это 5 здоровья Это, что это, это, это в самом-то деле не будь, не будь детьми, не будьте детьми. Так, дед Егор, разговариваем. Ну, молодец, Василиса. Теперь давай круг чертить. Да смотри, разрывов не оставляй. Не то за... Каких-то! Начертить круг, разрыв говорит, не оставляй. Нечестивый задушит нас. Стань, стена. Что там? Каменная стань, стена. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну, поздно теперь сумлеваться. сумлеваться, я так понимаю, это сомневаться, знаешь, да? Смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все получится. До кого предания? Хорошо. Раз ну такого предания то давай. Время пришло забрать у меня снас. мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну забирай. Ну давай. А -а -а -а! <связь> а, давай, дед Егор. Давай, Егор. А чё? Мне нажать надо, нет? Или она сама? Нажал. Давай, рассказывай, что тут Ишь есть. ты. Эка Ишь из книги вылетела. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумай. Ну, после подумай. Ну, я не знаю, не хватило мне анимации. Прочись заговор. Да пойду на ростань. На роста не очерчусь, да в круг шагну, а затем и говорить буду. Купцы молодцы, купите у меня кошку. За кошку дайте не целковый, не разменный, да не колпак крас, а дайте разумение черное, да зрение острое. Как сказала, так и будет. Слово, камень. Что? А ты купцы пожаловали. Да. Теперь слушай, что говорю, если жизнь дорога. Так. Что? Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть, этого черта. Э, -э черт. Я сейчас тебя одолею. Пришло время сплести первые заговоры. Добро пожаловать в ваше первое сражение. Каждое сражение состоит из ходов. Сначала ходи ходите вы, потом нечисть по очереди. Вы побеждаете, когда уничтожаете всю нечисть, то есть лишаете его всего здоровья. Это черная книга в ней содержится, все ваши заговоры. А -а -а. Так, хорошо. Попробуйте использовать колдовское слово под названием Уразы. Нажмите кнопку завершения хода, чтобы прочитать заговор. Уразы. Э, так, эскапи отмены. Уразы. Завершить ход. Я уразов накидал. Э, и по морде пси не дал, бич! Так, слово, которое вы прочитали в прошлом ходу, изменилось. Книга меняет, меняет прочтенные слова на следующий ход. Атаки врага можно блокировать с помощью защиты. Защита предотвратит урон, но исчезнет в начале следующего хода. Прочитайте слово Авделай с эффектом защиты. Авделай, это эффект защиты. Окей, урай, right, я защищаюсь. 9, у меня 13. Ход нечистой силы. Укус. слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадает быстро. Дед Егор, не беспокойся. давай-ка составь полный заговор. Я мастер спорта по игре во все эти штуки Вы можете составить заговор из нескольких слов Сейчас вы можете прочесть три слова О чем говорят пустые ячейки В верхней части экрана Заговор состоит из приказов и ключей Сейчас вы можете прочитать заговор Состоящий из двух приказов И одного ключа Тип страницы, приказ или ключ Отображен в ее верхней части А это приказ, приказ, ключ, ключ О, аламдэй, аланай та-та-та-та Раба-раба. Давай э, две атаки совершим. По четыре. И защитимся на троечку. А? Мари. Мари, Мари, что делаешь? Твою мать. Еще разок. БАМ. Ход нечистой силы. Я защитился. У меня три, три защиты. Ага. Достойно. Давай еще заговор другой, другой и обратно его в пекли отправишь. Черная книга помогает вам предугадать, что задумал враг. И внимательно изучайте намерения чертей и составляйте свой заговор так, чтобы нарушить их планы. Он хочет, получается, ударить меня один раз. Да. А мы его просто сейчас, как бы. Игнорируя бра... э, защиту. Игнорируя защиту. Да давайте вот возьмем. Э, благословение. Давай вообще тут по барабану что делать. Во-во-во, смотри. Завершись ход. Варахаил. Варахаил! Of the line. Руда! все минус бич. Я одолел его! Одолел его! Так, ну здорово. Нет, ну открылась пещера. Новый род какой-то. Там вот откуда... Подохла псина Адова. Да подохла. Куда делась-то? Дед Егор-то, ё -м -м -м. Ну теперь, Вася, пастье, а как выйдешь оттуда... Так колдовка и станешь. Прикинь, мне впасть ну, надо забраться. Белой дороги. Белой дороги. Буду всем теперь желать белой дороги. Вратават! Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. В аду потусуемся, поделаем грязи какой-нибудь, посуществуем. Вот. Уах, экшен, книги. Демоны, огонь. <звук> и вот уж мы появились, собственно говоря, в самом настоящем а кое только есть. Аду. Подумаем, появились вот лицо у нас как бы подходящее для этого места. А, как колду не посвящают, называется. Наша глава это пролог. А, игра вышла абсолютно недавно, была демо версия игры, игры, которая превратилась нынче в полноценную для прохождения версию игры. А, Найти ее можно в стиме, она стоит недорого, не поэтому если захочешь пройти ее сам, то вполне себе можешь обратиться туда. Неужели-то ты, Василис? Ну, Мне как бы да. стоит тебя поздравить. Тэнкю. да? первая печать открыт. Осталось лишь жить. Первая из шести печать. Мы первую из шести печати открыли. О, oh, но сможешь ли ты открыть остальные это... Совсем другой вопрос А, сможешь ли ты сдержать все остальные? Вот это сам саешь вопрос Я как бы КМС по карточным играм Так, желание кто-то печати Выбраться отсюда а... Печати Как мне печати открыть на книге-то? Разве ты не сможешь догадаться сама? Именно поэтому я задаю тебе вопрос, да? Кажется, я уже разочарован в тебе ты, что за сатана? Как невежливо, Василиса. Как ну, невежливо, теперь Василиса. Я теперь я твой главный помощник. Главный ведь, именно помощник. Я даю тебе. ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Угу, угу. Мы еще успеем познакомиться Он какой-то по демон, мере. который хочет освободиться из ада. Неужто книга любое желание исполнит? Конечно, ведь таково предание Ой, не знаю, что-то мне кажется, что это все, ну, маленький Ну, кто очень знает. меня обмануть хотят, очень Может, скоро ты встретишь своего возлюбленного? Ой, все, вот он, я сижу, ну куда уж, давай, блин, просто набери меня Но кто достоин открытии печати? Пока что не было такого ни на небе, ни на земле, ни под нею. Да вот он же, я сижу тут. Я вот, вот смотри на меня, и вот она сила и честь. Выбраться. Ответи меня на свет божий! О, не так скоро. А шо, а почему? Я должен был сюда зайти, чтобы здесь что-то сделать. Забыл. Что Чем мне убегать отсюда? Здесь. Я нарекаю тебя Векшицей. Я Векшица пожелаю. Усатая Векшица. Ведьма, сколько чертей ты берешь в услужение? а как можно больше или одного с одним мне будет легко совладать если что вдруг произойдет как можно больше не хочу одного одного меньше проблем вдруг они потом все ополчаться против меня а мне потом воевать со, все... со, всеми... со всеми ими меньше трех не таим. я тебе лучших помощников без старых бесов Егора. старых а тут мы еще встретимся. Если ты сможешь открыть печати. Я смогу. Миссия мяся, если я смогу атакирить печати. Спасибо большое. Спасибо. Вот тебе книга, вот кладбище. И название! Черная книга. Есть, yes, Проникновение в игру произв... произведено. Теперь можем а сесть в деревушке. Сейчас посмотрим, чем там будет... Бытует, жит, бытует, быт, бытует, жит, бытует, жит, бытует, быт, житует. А, Дед Егор ворчит. Ну, очнулась. Ну да. Уж пока в себя приходила. Я тебя дотащил до дому. Ну, а что там пару лишних, да, одну, вторую, третью шкляночку-то. ну, Созерцание в Огайон бутылке Огайону увидала решила опустошить. С бесами. Да, видал такое. Будто все во сне было. Окаянный векшицы меня сделал. А векшицы это что славно. такое? Я ж тебе говорил, давно бы колдуньи стала, так может... Новая быличка? Что а, это значит? Что теперь? Новая быличка, это что теперь? Видание говорит, что желание за семью печатями. Я первую это открыть не мог никогда. Вот. Вторая печать. Осиновая. Как ее открыть? Может быть, черт на Да, думаю, тут без нечисти не обойдешься. Но кого нам изловить такого осинового? Надо мне головой поворожить. Может, в других книгах что есть? Ты-то ты и сама теперь знаткая. Колдуньей стала, и что? Знал, что не подведет Да что ты, Дед Егор, такой льстец теста? а? Май Уже есть об этом по округе разлетелось. Верно, суседушки хозяйбам нашептали. Да, хорош. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я-то уж стар стал. Любовь-то мало. А стал быть и силой колдовской. Теперь ты будешь народу помогать. На раскатку, небось, и натолкнемся. Ну, конечно, натолкнемся. О чем речь? Ну, типа, мой ты Пока ты в себя приходила, я уже переговорил с большинством крестьян. Один вон остался. За дверью ждет. А смотри сначала... На столе вон книга твоя лежит Переплетать ее будешь сама Как учили А что, Потом это обязательно вообще? У него, похоже, нечистый Лютовать начал А шо, зачем что, зачем мне выяснило? это Все. все. Да, все за дело да, дедушка. Пора приниматься за дело За дело, let's go Ищи нечисть по уезду Может и свезет нам с печатями Не стоит затягивать-то кто знает. Может, коли и пройдут Кто сороковину у парня твоего, так все, не воротить его. Ну, То есть мне нужно успеть за 40 дней открыть себе печать. О, это мой офис. главный офис Йоба Гейм. Вот тут мы принимаем заявки, принимаем заявки на участие в наших конкурсах ближайших. А, принимаем всех наших фанатов, всех наших друзей. А, что это? Дед Егор, у которого есть восклицательный а знак. Что, что, Вася, хорошо знаткой-то быть. Али, Мы что-то что с тобой разговаривали. Хочешь. Прадед Егор, нечистая сила, пора мне изба. Прадед Егор. Как сам-то колдуном стал, дедушка? Я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего, Явлампия Чурова. Большая была семья, да не шибко пог... А когда детворы стыль, особо и не разживешь. А жиль-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно. Вот родился и седьмой брат. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Подрос он, да. Не углядел я за ним. Эх, Вася, что, черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо, Надо за, за ним бороться. бороться. Ну, Конечно, за своих бороимся. Борюсь. А бесей, блядь. Бесей. Играли с ребятами, да и надоело мне. Ой, блин ругался ну... я на него по, -по страшному послал к лешему, он, он еголи тяжело грехи носить Эй, так и решил я что колдуном стану не дам нечистому чистому больше в обиду семью свою так и порешил ну добро а как колдуном стал я после расскажу завтра лучше поговорим не просто это было и вспоминать своеё поживешь поймешь да ладно, все, мне Дай пора, мне пора. Пойду, мне пойду пора. Уж, дед, после... Вот, так как мы уж стали. Изба деда Егора. Узба, изба, карта достаточно, в принципе, большая, неплохо. Что, принцип игры, в принципе, я понял, как бы, то, что нас ждет в этой игре дальше, мы будем узнавать в следующих частях прохождения. Думаю, 20 минут пока достаточно для первой части этой игры. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба Гейм. Всем пока. In the in my heart, stays of fire.